И вот и следующая серия игрушки под названием GTA 5, она произошла очень скоро, потому что он у меня пока отвис, наконец-таки. Тут тоже догонял, как в 4 буду. Ой! Взять uh, его. Где-то дурак спрятался, видимо, в поезде в этом. Либо сверху, либо снизу. Нет, на моем уровне, наверное, где-то. Где а может быть, где-то вообще внутри. Извините, ребятки, конечно, мы будем с вами продолжать этого парни искать, но уже в другой серии. Поэтому давайте, ребят, пока что всем до скорых встреч. Увидимся с вами в следующей серии GTA 5. Пока-пока давайте. Всем покеда. По народ. Да. Выходим. Пока-пока.